Ребятки, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать а, одну фишечку по настройке а, именно качество звука в программе ABS для вашего стриминга и по следующему улучшению качества ваших стримов на такой платформе как YouTube. Для этого потребуется что? Нам надо зайти, будет захват входного аудиопотока потока вот как вот так здесь, прожать правой кнопкой мыши.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 она там находится. Вы ее нашли, установили, и она работает. Потом появляется окошко «Открыть интерфейс плагина». Открываем интерфейс плагина. И сейчас мы проработаем все вот эти вот настроечки, которые здесь есть. Вот. Вот, видите? оно а, ну, так вот это все нас подождите. Давайте откроем. Подробно это все посмотрим. Так, Boost. Мастеринг. Не срабатывать, в принципе, особого такого мастеринг. 1.11. Не повлияло, в принципе. Ну, или повлияет 1.8. В принципе, не стоит залазить. Fluid punch. энергетик balanced, control, и Fluid, fluid stable. Fluid punch. Так, давайте попробуем все. Без изменений балансет контролит флюид флюид стайбл в принципе я считаю как было так и есть так блядь, да что ты выходишь зайди обратно так знаешь что мы давай вот так выставим с тобой 111 это я не знаю флюид stable ну, Fluid Stable контролит Под контролем, что там. А, да что ты, не вылетай, пожалуйста. Людям надо посмотреть. Special профиль. Специальный профиль. Эквароид эклоид флат медленно. Да что ты, блядь? Так. Эли range. E Мастеринг К12 К6. Вот теперь э, так разный Б А Рут. Так посмотрим Surround мульти. Опять один Surround Grobs. Surround Multi Surround Grobs. Это музыка, короче, это звук. У меня я не знаю, у меня что стоит. Я вообще Подожди, я вообще в принципе не знаю у меня звук стоит давай вот этот попробуем а, блять подожди так а какой так у меня какой стоял вот вот этот стерео стерео допустим стерео стерео ааа... подожди А, ааа... замерло все нет мне такой не надо вот как вот ты блин подожди стойте стой. обычный стерео Видимо, да, он как бы а, у меня стоит на 6 децибелах. Так, стерео. А, G2, соло. Копий. Так, мы все вроде прошли. Present, preset. Preset. Так, factory room. Дефалт, ремастеринг, ребалансеринг. Ребалансер. Вокал стандарт. Бас. Вот. Мы нашли, короче, бас. теминг. Э, Давай мы попробуем вот этот теминг. Хорошее качество звука. Здравствуйте! Здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! На ваш выбор мы выберем, какое качество звучания лучше. Здравствуйте, зрители! А -а, сильный ребаланс. А -а, здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! Не обращайте внимания, у меня ребята там больные люди. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, зрители. Привет. Так. Все, мы сейчас все проверили. Эти все режимы. Так. И теперь...